Здравствуйте друзья! Вы на моем канале о вязании и меня зовут Елена. Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую красивую шапочку вот с таким красивым объемным узором. Этот узор вяжется очень просто. И любая вязальщица сможет легко его связать, эту шапочку, за 1-2 вечера. Здесь пряжа очень толстая, 100 метров на 100 грамм. Очень теплая, шапочка вот такая получилась, объемная, красивая, и вот с такой красивой макушкой. Посмотрите, прямо как цветочек, вот такая красивая макушка получилась. Шапка вяжется очень легко и быстро, и смотрится очень хорошо. Сейчас я вам расскажу, как мы будем эту шапочку вязать. Для вязания нам понадобится пряжа, я беру пряжа Nako Arctic в 100 граммах 100 метров. Состав 20% шерсти девственная шерсть написана и 80% акрила. Круговые спицы 40 сантиметров. Вот такие вот, эти вот маленькие побольше. И рассчитываем, сколько нам нужно набрать петель. Я связала образец и вычислила, что у меня в одном сантиметре пет, одна полторы петли получается. У меня окружность головы 56 сантиметров, я умножила 56 сантиметров на 1,5 и у меня получилось 84 петли. Разделила, у меня в рапорте рисунка будет 6 петель и я 84, разделила на 6 и у меня получилось ровно 14 петель. 14 рапортов. Если у вас э, получилось при набранных петлях больше или меньше, то нужно либо добавить петельки, либо убрать, чтобы количество э, ровное получилось, количество рапортов. Так, я набрала на петли на спице 84 петли и провязала два рядочка резинкой 1 на один. Вот, соединила в круг и провязала. Я думаю, что 2 ряда пряжи толстые, 2 ряда будет достаточно. Спицы я взяла 4,5, потому что хочу, чтобы шапочка была прямо плотненькая. Сейчас покажу, как мы дальше будем с вами вязать рисунок. Первые 4 ряда мы вяжем просто как резинку 3 на 3 То есть мы начинаем 3 лицевых, 3 изнаночных. Итак, будем продолжать до конца ряда 3 лицевых 3 изнаночных и нам нужно связать с вами 4 ряда провязали 4 ряда и сейчас мы будем вязать рисунок с вытянутыми петлями так отсчитываем 4 4 ряда 1 2 3 4 и вводим спицу в четвертый ряд нижний вот 1, 2, 3, в четвертый, посередине, вот в эту в центральную петлю. 1, 2, 3, в дырочку четвертого вот ряда вводим. Захватываем оттуда ниточку и вытягиваем ее посильнее. Далее вяжем 3 лицевые. Опять вводим в ту же самую дырочку нашу спицу захватываем петельку ниточку и вытягиваем также вот ее далее вяжем 3 изнаночных опять находим центральную петлю и отсчитываем 1 2 3 четвертый ряд нижний захватываем Ниточку вытягиваем ее, провязываем дальше 3 лицевые. Находим опять ту же самую дырочку, вводим туда спицу, захватываем ниточку, вытягиваем ее далее 3 изнаночных. И вот так мы повторяем вот наш рисунок до конца ряда. Опять находим центральную петлю из трех вот наших лицевых отсчитываем ряд вниз четвертый 1 2 3 4 вводим туда спицу вот захватываем вытаскиваем нитку рабочую провязываем 3 лицевые 5 находим это же дырочку вводим туда спицу захватываем ниточку вытягиваем и вяжем далее 3 изнаночных так вяжем мы с вами до конца ряда так вот что у нас сейчас получилось связали ряд до конца если бы мы вязали этот рисунок поворотными рядами то с этой стороны бы сейчас у нас связался сейчас изнаночный ряд а так как мы вяжем по кругу мы будем вязать всегда с лицевой нашей стороны вот эту вот петельку которую мы вытягивали мы ее не провязываем в этом ряду, а просто снимаем нить, оставляем за работой. Далее 3 лицевых. Эту мы тоже снимаем нить за работой. 3 изнаночных. Эту вытянутую петлю мы, не провязывая, снимаем нить за работой. 3 лицевых тоже снимаем не провязываем нить за работой 3 изнаночных и вот так вот мы продолжаем с вами вязать до конца ряда довязали ряд дальше нам нужно вот эту вот петелечку и следующую лицевую нам нужно их поменять местами вот так чтобы получилось провязать их вместе следующую вяжем просто лицевую далее провязываем вот эту нашу лицевую и вот эту петельку но вот эту петельку тоже придется развернуть тоже провязываем вместе дальше вяжем 3 изнаночных развернули провязали вместе лицевая тут вот развернуто правильно у меня петелька и мы ее просто провязываем вместе вот эту вот вытянутую и третью лицевую дальше 3 изнаночных так нужно будет нам связать до конца ряда еще раз покажу вот эти нам петельки нужно поменять местами и провязать вместе следующая лицевая. Если вот эта петелька правильно лежит, значит вы ее ровненько, чтобы она была не перекрученная. Значит, мы просто ее провязываем. Если она лежит как перекрученная, ее нужно э, поменять. Провязываем 3 изнаночные. Дальше опять также нам нужно с вами развернуть наши петельки. провязать их вместе неправильно немножко так провязали вместе лицевая смотрим следующий если она правильно лежит просто провязываем и так вяжем до конца ряда довязали мы до конца ряда и сейчас вот этот следующий ряд мы будем просто вязать по рисунку 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные так вяжем до конца ряда связали мы ряд с вами по рисунку и у нас опять сейчас нужно сделать вытянутые петельки мы находим сейчас пятый ряд то есть 4 мы пропускаем находим пятый по центральной петельке 1, 2, 3, 4, 5 вводим вот в эту дырочку спицу и вытаскиваем захватываем ниточку и вытаскиваем сюда нашу петельку ниточку вот так далее провязываем 3 лицевые которые вот сейчас у нас идут по рисунку вводим в ту же дырочку спицу и вытаскиваем опять оттуда петельку 3 изнаночные далее опять находим центральную петлю и отсчитываем 1 2 3 4 в пятом ряду вводим спицу в дырочку и вытягиваем нитку сильно не затягиваем чтобы у нас не были затянутыми петлями Далее провязываем 3 лицевые. Опять находим дырочку, вводим туда же нашу спицу, захватываем ниточку, вытягиваем петлю. Далее 3 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. И вот наш рапорт вот так и будет повторяться, точно так же, как мы вязали здесь. Все те же ряды мы повторяем, После вытянутых петель что вязали вот и в первом нашем рапорте давайте довяжем до конца ряда и повторим наш рапорт еще раз вот мы с вами довязали рядочек с вытянутыми петлями следующий ряд мы будем вот эти петельки снимать и провязывать 3 лицевые и все повторяется так же, как мы вязали с вами вот эту первую такую, скажем, галочку. Вот такими галочками вам нужно связать на высоту, на ту, которую вам нужно, потому что ниточки могут быть у всех разные и размер головы тоже разный. Мы учитываем, что мы примерно на запуск оставляем 4-5 сантиметров. Если вы хотите шапочку повыше, значит вы от высоты вашей шапочки отнимаете 5 сантиметров на закрытие макушки и вот на такую высоту которая вам необходима, вяжите давайте каждый свяжет сам сколько высоты ему нужно и встретимся когда уже будем закруглять с вами макушечку вот я по прямой связала нужное количество рядов у меня получилось вот на данный момент у меня связано 19 сантиметров так, вот 19 сантиметров у меня связано. И скажу, сколько у меня. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. мне еще нужно связать еще один ряд. И вот сейчас мы начнем с вами уже делать убавления для макушки. Вот этот ряд нам еще просто нужно провязать по рисунку. И вот здесь мы в наших вот изнаночных петельках мы будем делать первые убавления. Так. я их поменяю, потому что вижу бабушкиным способом. И вот в каждом нашем наших вот из трех изнаночных мы будем делать две. То есть две будем вязать вместе и одну просто изнаночную. вот этот ряд мы делаем убавку В следующем ряду мы убавку делать не будем провяжем просто как у нас там идет по нашему рисунку там мы будем с вами делать вытянутые петли опять в следующем ряду и убавку делать мы уже не будем давайте провяжем вот этот ряд вместе э, до конца и свяжем еще один ряд ну, как рапорт у нас там идет и встретимся провязали один ряд с убавлениями и один ряд без убавлений дальше будем опять делать убавление вот в каждой вот нашей изнаночной полоске. по рапорту мы здесь вот эти петельки наши, которые мы вытягиваем, просто снимаем, провязываем 3 лицевые, эту петельку тоже снимаем. И вот здесь из двух изнаночных следующих мы сделаем одну. Вот мы сделали опять убавление. И так будем в каждой полосочке изнаночных наших петель мы с вами будем делать убавление. Повторяю, что я поворачиваю, чтобы было удобнее убавить, потому что я вяжу бабушкиным способом изнаночные петли по кругу. Вы смотрите, как у вас удобно или неудобно лежат петли. Заканчиваем этот ряд до конца и еще один ряд провязываю без убавок. Провязала один ряд с убавкой, вот у меня осталась одна петелька в изнаночном вот здесь ряду, и одна, один ряд провязала без убавок. И сейчас вот, ну шапочка у нас уже совсем, уже большая такая получается, и я сейчас хочу сразу убавить вот эти все три петельки. И после этого ряда я уже хочу собрать шапочку, макушечку ниткой. Так, У нас по рисунку сейчас нужно было просто провязать 3 петли лицевыми, но я их буду сразу убавлять. Сделаем так, чтобы у нас верхняя, э, средняя петля стала верхней. И стала центральной петлей изнаночную просто провязываем здесь чтобы нам вот эта петелька стала центральной мы вот так с, с этой стороны подхватываем вот эти обе петельки так здесь у уже вязание туговатое стало вот она у нас петелька получилась верхней эту петельку мы переворачиваем чтобы она вот так к нам лицом леж, легла И вяжем их 3 вместе изнаночную петельку мы просто провязываем здесь опять мы переворачиваем вот эти две петельки немножко их расширим эту переворачиваем и вяжем 3 вместе Так вяжем с вами до конца ряда у нас вот так вот видите совсем-совсем вот убавки получились потом вот эти вот петли вы не смотрите что они прям такие вытянуты дырки здесь не будет мы потом все это стянем ниткой возьмем углу все это соберем все наши петельки стянем их и дырочки у нас здесь видно не будет вяжем с вами до конца ряда я сделала все убавочки, отрезала нить нашу рабочую подлиннее вставила в иглу с большим ушком и сейчас вот по ходу нашего вязания просто вот все-все петельки одену на ниточку. Все на вот тут у нас в каждом вот из трех у нас из трех лицевых получилась одна осталась и из трех изнаночных у нас тоже получилась одна петелька всего. все наши петельки переснимаем на ниточку спицы убираем больше нам спицы не понадобятся здесь так вытягиваем ниточку но не до конца потом выворачиваем нашу шапочку так сюда же на левую сторону выворачиваем все наши ниточки и вот аккуратно их вот так подтягиваем Затягиваем все-все, затягиваем до конца. Вот у нас здесь остается совсем маленькая дырочка, которую потом мы с помощью вот нашей нитки и иголки мы просто зашьем аккуратно, потому что нитки толстые. Вы посмотрите прямо вот хорошенько, хорошенько подтягиваем. Можно просто завязать. Вот здесь можно просто вот так завязать и все. И вот как бы дырочки у нас уже нет. Но лучше, конечно, подшить потом еще, чтобы тут у нас ничего не распустилось. Вот шапочка наша готова. Я уже не буду показывать вам, как здесь вот все это, все это подшить, закрыть, чтобы совсем не было дырочки. Сейчас я выверну шапочку на лицевую сторону. Вот такая у нас получилась с вами шапочка. Связалась быстро, легко. После ВТО все вот это расправится. Если кому-то еще мало будет объема или нашего, нашей толщины шапочки, сюда еще можно сделать подклад. Вот такая дырочка. Это она до зашивания. Сюда можно сделать Привязать помпон или сюда вставить кнопочку, но вот этой дырочки у нас не будет. Нитки толстые, поэтому здесь уже больше не больше. Поэтому я еще закрою зашью здесь все иглой, и дырочки не будет совсем так. Ну вот, я подтянула наш, нашу вот эту дырочку. Все петельки подтянула. Их вот видите, как красиво получилось у нас с вами как цветочек, получилось у нас макушечка. Вот такая получилась хорошая теплая объемная шапка. На шапочку у меня ушло, вот покажу вам. От второго матка у меня осталось вот еще вот столько. Ну тут совсем, вот немножко он остался такой, но ну, наверное пол у меня уже ушло от второго матка. Значит, у меня точно напишу расход. Еще раз повторяю, пряжа Нака Арктик, 100 метров, 100 грамм. Будем считать, что ушло полтора матка. Вот такой пряжи на размер 56-57. Получилась вот такая теплая, объемная, пышная, толстенькая шапочка. Вот с таким вот красивым, в такой красивой макушкой получилась у нас шапка. Ну, сейчас мы будем ее стирать и будем носить. Кому понравился мой мастер-класс, Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.